С вами Юрий Макуев на канале Движок «Автобизнес без купюр». Сегодня мы поговорим о франшизе, бизнес по франшизе и франшиза в автобизнесе. У меня было несколько франшиз, если точнее, это в районе 5-6 франшиз, которые я использовал в своем бизнесе. Это были товарные франшизы, это были брендовые франшизы, системные франшизы в питании, в продуктах, в товарах для автомобилей. Давайте более подробно обсудим, расскажу свой опыт, который у нас был. Одна из франшиз, это была европейская франшиза, называется она Фарнете. Я ее увидел на выставке франшиз, я искал специальную франшизу по выпечке для кафетерия. Довольно успешно мы работали, качественный товар, качественная цена, удобная, интересно для клиента. Ну, в связи с тем, что кризис наступил в России, в Украине, вообще мировое, да? компания завершила свою работу на территории России и, соответственно, франшиза кончилась. Следующая франшиза, которую мы использовали в автобизнесе, франшиза Автомаг. Если кто не знает, хорошая сеть российская сеть автомагазинов, где представлена вся линейка товаров для автолюбителей. Сеть работает до сих пор, но франшизная история компании тоже закончилась. На сегодняшний день осталось Франшиза у нас по автобизнесу, это Bosch-сервис Willgood, который мы удачно, успешно реализуем, ну и работаем дальше. Друзья, самое главное, нужно задать себе вопрос, для чего вам нужна франшиза, какие задачи, какие боли франшиза может вам помочь решить. Потому что франшиза это тот инструмент, который нужно использовать, нужно понимать и нужно знать, для чего он и зачем. Опять же, из своего опыта. Франшиза есть брендовая, франшиза есть системная, франшиза есть товарная, продуктовая. И она, соответственно, отвечает на свои задачи и требования. Если мы говорим о автобизнесе, на российском рынке сейчас есть несколько серьезных игроков, хорошие франшизы, и каждая из них также отвечает своим требованиям, своим целям. Также есть брендовые компании. Что значит брендовые? И когда у вас есть франшиза брендовая, соответственно, бренд дорого стоит. Бренд все знают. На примере Bosch Service. Да? Bosch, как корпорацию, знают многие, но то, что Bosch делает сервисы и есть существует сеть, мало кто знает. Да, но сила Bosch сервиса в том, что знает э, весь мир И это яркий пример франшизы с брендом Есть франшиза, которая менее известна И бренда в ней нет Но у нее есть система У нее есть э, внутренние бизнес-процессы Которые упакованы, оцифрованы И это системная франшиза э, Яркий пример франшиза Вилгуд Мало кто знает, что такое Вилгуд, мало знает этот бренд, компания молодая. Данный сервис работает под брендом Вилгуд, это наша восьмая станция. Я бы сказал так, что Вилгуд это оцифровка всех бизнес-процессов, это изнанка бизнеса в цифре. Когда у тебя на ладони на смартфоне все показатели компании, когда у тебя показатели по каждому сотруднику, когда ты видишь на телефоне все бизнес-процессы, ты можешь их контролировать. Если вы хотите строить сеть, если вы хотите выйти из э, текучки и из операционки, то, естественно, бизнес-процессы вам не, необходимо прописать самостоятельно, нанять э, консультантов э, или просто взять франшизу, в которой все это есть. Франшиза – это опыт людей, которые создали бизнес, люди, которые упаковали бизнес-процессы. И как раз это там отличается франшиза. Многие просто упаковывают что-то, не отработав в жизни, не отработав его опытом. Да? В нашем случае сообщество «Вилгуд» мы общаемся со всеми собственниками, мы встречаемся на закрытых группах, у нас есть чаты, мы встречаемся на собрании. Ты не один в поле «Воин», ты работаешь совместно с друзьями, партнерами, ты всегда можешь задать вопрос ты всегда можешь поделиться своим опытом. И ко мне много обращаются, и как раз идея YouTube вышла из того, что много вопросов, много комментариев. Я решил сделать канал для того, чтобы поделиться, рассказать о том, что мы смогли сделать и чему научились самостоятельно. Если вы опытный предприниматель или начинающий предприниматель, любой бизнес начинается со стандартов. Стандарты компании, стандарты обслуживания, стандарты работы. Любые стандарты, любые стандартизации это система, позволяющая стабильно работать, масштабироваться, развиваться и давать гарантированное качество. Все прекрасно понимают, что если вы приходите в Макдональдс, вы покупаете один тот же. Чизбургер в любой точке мира, он будет одного и того же качества, и это с успеха. Поэтому первое – стандарты. Второе – это обучение. В любом случае, обучение сотрудников ложится на плечи предпринимателя. умеете вы обучать, знаете вы, есть ли у вас компетенции или нет, вы хотите, не хотите, вы должны обучать сотрудников, потому что они дают вам добавленную стоимость, они работают с клиентом. Если они не обучены, вы должны или привлекать учителя тренера, или быть самим тренером и учителем, и заниматься обучением э, самостоятельно. Франшиза это один из плюсов: дает обучение, дает стандарты. И э, если вы не соответствуете, вы обязательно будете проходить тесты, вы будете проходить аттестацию. Это только поможет бизнесу клиент видит образованных специалистов, вид профессионалов, начинает доверять и верить в ваш профессионализм. Третье. Это бизнес процессы без них никуда не уйти. Тем более сейчас э, оцифрованный бизнес, оцифрованная экономика. Чем четче не прописаны, тем э, они сделаны, тем понятно, прозрачно, куда движется бизнес и куда какие перспективы его ждут. Современная франшиза тоже закрывает много потребностей э, бизнеса. Мы говорим про маркетинг, мы говорим про подбор персонала. Мы говорим про подрядчиков, мы говорим про оборудование, мы говорим про оформление. Все, что необходимо малому бизнесу, в принципе, франшиза предоставляет. Наша задача, моя задача, только работать качественно в своем деле, работать с коллективом, работать с сотрудниками, с клиентами и давать хорошее качество своей продукции, своего товара. Все остальные внешние факторы мы можем давать на аутсорсинг, и, в принципе, это большое подспорье, потому что, вспоминая себя 10 лет назад, я самостоятельно занимался маркетингом, самостоятельно занимался бухгалтерией, самостоятельно занимался подбором кадром, самостоятельно занимался исследованиями, привлечениями, поисками. Хочу сказать, затратно. Сейчас, в современном мире, это делается проще, легко и эффективней. Если мы говорим сейчас о стоимости франшизы, то я знаю, что сейчас на рынке примерно стоимость одинаковая. Мы говорим о диапазоне 300-500 тысяч рублей за паушальный взнос за франшизу. Паушальный – это разовый взнос, вступление в систему, в компанию, пользоваться брендом, пользоваться теми наработками, которые есть. Паушальный взнос – это входной билет запуска франшизы. Также существует роялти, так называемый процент отчисления. Каждая компания его назначает самостоятельно. Я знаю, что по рынку это в среднем 5%. Это процент от оборота. Некоторые делают от чистой прибыли, делают фиксированный платеж, жестких требований по обороту нет. Это ваш бизнес, вы делаете его самостоятельно, вы платите рольте только с того оборота, который вы сделали. В нашем случае мы платим определенный процент с оборота. Франшиза заинтересована в том, чтобы оборот рос. Если оборот растет у предпринимателя, значит растет и процент с оборота. Поэтому здесь заинтересованность в нашем развитии есть не только у меня, у моих сотрудников, но и компания, которая предоставила мне франшизу. Вопрос э, тоже возникает, для кого франшиза. Для опытного, для новичка. Я скажу, что и для того, и для другого будет полезно. Я был новичком, когда взял первую франшизу. Я был опытным, когда взял другую франшизу. Это зависит не от франшизы, а зависит от того, что мы хотим. Новичок получит сразу пошаговые действия. А, Б, С, Д. Делай раз, делай два, делай три. Для новичка это будет ценно, потому что он знает, что делать. Для опытного предпринимателя это будет еще одна линейка, где он может пошагово проверить свои знания, свои умения, свои компетенции. Хотелось бы добавить еще, что франшиза это не пилюля, которая спасет вас от ошибок. Это инструмент в самом начале пути, как развиваться правильно, как развиваться успешно. В любом случае, вы должны понимать, что покупка франшизы не закрывает всех, всех потребностей. Вы должны понимать, что франшиза – это инструмент для начала пути. Поэтому вы должны понимать, что потребуется поиск помещения, подбор персонала, плата аренды, ну и многое, многое, многое, много, что потребуется от вас дополнительно. План график, если вы еще не скачали, не проверили, посмотрите план график по открытию автосервиса. Там мы выложили свой опыт, свое мнение, как мы открывали, как мы делали. И это будет тоже большим подспорьем для того, как из чего начинать. Один из самых важных, один из самых глобальных вопросов – это помещение. Я много раз видел коллег, которые начинали с самого первой ошибки – неправильный подбор помещения. Это самый один из главных вопросов в автобизнесе и вообще успешной работы бизнеса. Это помещение. Какая форма собственности, аренда, аренда это у города, аренда у собственника. Это глобальный вопрос, который мы с вами обсудим в другом видео. Я расскажу, как искать помещение, на что опираться, какие лайфхаки у меня есть. Поэтому подписывайтесь, рекомендуйте и ждите нового видео. С вами был Юрий Макуев, делился опытом и знаниями. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вы думаете о открытии автобизнеса, заполняйте анкету. Я вам помогу консультацией, я вам помогу сопровождением. Всем удачи, всем пока.